Короче говоря, музыка из ВК на iPhone в офлайн. Это была Среда, это был я, это были мои друзья, айфон и троюродный друг. Мы сидели и грустили. Грустили, потому что скоро закончатся майские, грустили, потому что на майских, которые должны закончиться, у нас горели шашлыки, но больше всего мы грустили за музыки во ВКонтакте. Почти все приложения, с помощью которых можно было скачивать музыку раньше, оказались нерабочими. Хм. Нужно сходить вынести мусор, вынесешь. Что это ты там делаешь? Нашел один файловый менеджер для iPhone классный, AnyTrans называется. Теперь загружать файлы с iPhone на компьютеры на просто гораздо проще. Фоточки, видосики, мемчики, ГДЗ шечки в PDF чеки, музычки из Контактика. Все это можно загружать на айфончик с помощью программки AnyTrans для iOS очки и такой же утилитки для Windows и Macbook. Блин, слишком много слов на ки, шчки и чки. Хм. Просто скачиваешь программку к себе на айфончик. На iPhone. Предоставляешь доступ к медиафайлам устройства, запускаешь утилиту на компьютер или в удобном тебе браузере. Сканируешь QR-код через приложение на телефоне и отмениваешься файлами между двумя гаджетами. Загружаешь мою фотку через Neutrons на компьютер, и она в считанные секунды появляется на твоем смартфоне или планшете. Ну ладно, появляются за бесчитанные секунды. Я поблагодарил друга за такое классное приложение. Обязательно опробую его сразу после того, как найдем приложение для скачивания музыки из ВК. Мы усердно искали приложение для iPhone 1 минуту, 2 минуты, 3 минуты, 30 минут, но ничего не нашли. Возможно, мы искали не там, где нужно. Решили найти приложение в другом городе. Сели в машину, пристегнулись, дали по газам, уехали в другой город. Перед поисками нужно подкрепиться. Мы заехали в Мак. Я заказал себе салат и бутылку воды. Мне 6 чикенов, картошку по-деревенски, royal Чизбургер, Цезер Ролл, 2 соуса Барбекю и... Кока-колу диетическую с морковными палочками, пожалуйста. Мы начали искать приложение в городе. Ничего не найдя, вернулись расстроенные домой. Я решил зайти в App Store, как вдруг наткнулся на какую-то программу для скачивания музыки. Была не была. Я загрузил приложение, открыл его, тут же высветился максимально простой интерфейс. Теперь, чтобы скачать ваши любимые треки, слушать их без ограничений в офлайн, достаточно перейти на сайт ВКонтакте и ввести свой логин и пароль. Далее открываем раздел с аудиозаписями. Выбираем в списке любую мелодию кликаем на нее. Должно появиться диалоговое меню с действиями. Давай сыграем в правду или действие... Я уже играю со своим айфоном. Дай посмотрю. Выбери скачать. Мы выбрали скачать. Музыка скачалась. Я был счастлив. Друг тоже был счастлив. Наконец-то мы смогли найти то самое приложение. Помимо того, что трек загружался с исходным названием, так еще был доступен встроенный в программу эквалайзер. Четко. Я был в восторге и не мог нарадоваться новому приложению. Друг же был не так сильно эмоционален. Я спросил его, почему. Да я просто знал о нем еще неделю назад. Да и не раз, намного удобнее. Короче говоря, музыка из ВК на iPhone в офлайн. Привет! Пока мы с другом учимся правильно вертеть кубик Рубика и обсуждаем жизнь после майских, не забудь скачать программу Unitrends по ссылке из описании. Мы очень долго работали над этим видео, поэтому надеемся на твою поддержку в виде лайка под этим роликом и подписки на наш канал. Спасибо за просмотр!